Всем привет! Вы на канале компании Радиосила. Сегодня мы расскажем вам о базовой антенне AnLi a 100 mu Антенна это коллинеарная, с вертикальной поляризацией и работает в 70-сантиметровом диапазоне. Поставляется эта антенна вот в такой полиэтиленовой упаковке. Здесь в отдельном кармане на вкладыше указано собственное название, рабочая частота, усиление и тип разъема для подключения кабеля. Помимо самой антенны, в комплект входит три стальных противовеса длиной около 17 см, крепежные хомуты для установки антенны на мачту и небольшой отрезок трубы, на который крепятся эти хомуты. Также в комплекте присутствует лист с документацией на эту антенну. Основные характеристики следующие. Два излучающих элемента по 5 восьмых длины волны, диапазон рабочих частот от 420 до 512 мегагерц, полоса пропускания по КСВ равном 1,5-10 мегагерц, входное сопротивление 50 Ом, коэффициент усиления 5,5 дБ. Максимальная подводимая мощность 200 ватт. Разъем для подключения кабеля N-розетка. Длина антенны 11,5 см. Внутри антенна состоит из двух латунных участков катушки индуктивности и емкости. Также присутствуют поролоновые держатели, которые не дают болтаться этой конструкции внутри. Для настройки антенны можно воспользоваться графиком из документации или ксв-метром, при том изначально Минимальный КСВ антенны находится на частоте 420 МГц. Подстройка производится путем одновременного физического укорочения двух излучающих элементов до необходимой вам частоты. После настройки антенна собирается, подключается кабель и устанавливается в отрезок трубы, на которой уже надеваются хомуты для крепления. Данная антенна подойдет для работы со стационарными радиостанциями UHF диапазона, такими, например, как iRadio V6 Mini при работе на частоте от 420 до 470 МГц.